Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Здравствуйте, дорогие тельцы! Сегодня прогноз на 23-й год для вас. И мы посмотрим, что вас ждет в 23 году, какие задачи перед вами стоят, какие возможности, где, может быть, соломки подстелить, где возможности не упустите взять, какие ваши цели, какие ваши задачи, и совет на этот год обязательно посмотрим, что, как себя вести, да, что делать, чтобы этот год прошел более успешно. Итак, задача на 23-й год для знака ТЕЛЕЦ. Первый квартал – события, возможности, предостережения. Второй квартал – события, возможности, какие-то предостережения. Третий квартал – четвертый квартал и а, совет Итак, давайте начнем, посмотрим с задачи. Задача вашего 23-го года, основная задача это задача общения с людьми. Это задача, как мы общаемся, с кем мы общаемся, на каком уровне мы находимся, с кем мы бы хотели, да, в каком кругу мы хотели бы общаться, и вот эти вопросы нужно в этом году решить. Карта говорит о том, что сейчас, на данный момент, на начало 23 -го года или на конец 22 вас не устраивает то окружение, в котором вы находитесь. Вас не устраивает, возможно, работа, на которой вы работаете. Вас не устраивает достижение да, ваше. Возможно, вы планировали на 22 год что-то, но результаты вас не устраивают. И этот год 23-й призван к тому, чтобы вы эту ситуацию изменили. Как изменить по этой карте, да, пятерка мечей, она говорит, ты должен изменить или должна изменить свои методы и способы общения, свои методы и способы достижения целей. Так как ты действовал раньше, ты результата не получишь. Ну, в смысле, если ты будешь, мы же знаем, да, вот это высказание. Если ты а, делаешь каждый день то, что ты делал раньше, то и ты получишь тот результат, который получал раньше. Если ты хочешь другой результат, ты должен а, предпринимать какие-то новые действия. Новые какие-то шаги. Ты должен или должна менять свои привычки, свое, может быть, местонахождение или работу, или то, как ты добиваешься успеха. Да? А давайте посмотрим. Ну, вот это самая главная задача на этот год: отношения, способы и методы решения как своих проблем, и способы и методы общения с людьми. Давайте посмотрим первый квартал. Январь, февраль, март. Январь, несмотря на то, что многие будут отдыхать, да, у нас, допустим, в России мы отдыхаем 10-9 дней, вы, скорее всего, будете больше всех работать, потому что вы тащите свои жезлы, тащите свои обязанности. У вас где-то вот будьте осторожны со спиной, да, не перегружайте ее, не поднимайте какие-то тяжести, следите за этим, укрепляйте мышцы спины, укрепляйте позвоночник, потому что здесь будет какая-то большая нагрузка. Если вы работаете в офисе, у вас будет много бумаг, много отчетов, много дел. И все это надо будет выполнить быстро и сразу. Много работы, много нагрузки, и вы устали. Будете чувствовать, что я хочу отдохнуть, я хочу на отдых, на теплые моря. Так, чтобы долго не работать, не не там ни два, не три дня отдыхать. Я хочу весь месяц отдыхать или хотя бы 10 дней. Но у вас, по-видимому, тельцы работящие люди... У вас, по-видимому, вот, время для отдыха будет мало. Если вы а, отдыхаете в это время, то, возможно, домашних забот будет много, и вы все равно не сможете вот, расслабиться, отдохнуть. Хотя вот совет по этой карте. Делегируй полномочия, заставь всех вокруг себя работать, отдай половину работы кому-то, дай какие-то задания людям, которые тебя окружают. Это может касаться и ваших родных, да, а, отдай им какую-то часть работы и ваших коллег на работе. Или, может быть, просто надо отказаться от каких-то обязанностей, которые вам не дают расслабиться, отдыхать и приводят вас к переутомлению и дают вам какие-то большие нагрузки. Это может быть просто физическая работа тяжелая, когда надо физически да, что-то много дел каких-то переделать, и поэтому это может привести к усталости карта говорит что вы может быть считаете что никто лучше вас не сделает поэтому да на себе все тащите но это неправильная позиция нужно учиться часть работы отдавать другим той работы с которой другие тоже также могут хорошо справиться для кого-то эта карта говорит что какие-то долги до да, могут вас приводить в такое состояние депрессии что я не могу отдать что мне надо вот, работать можете из-за того что я хочу заработать и быстрее отдать долги потому что их много потому что там я не вывожу и здесь тоже как бы вот такая задача что распределяйте вот эту ответственность ну может быть еще на кого-то иногда эта карта может говорить о том что вы действуете под давлением до да, каких-то обстоятельств каких-то сил каких-то людей что нужно преодолеть что-то поэтому тяжело но карта она для того и приходит для того чтобы сказать что вы можете все преодолеть, любые препятствия для вас преодолимы. Вам просто нужно еще чуть-чуть вот эти усилия предпринять, и у вас все пойдет налажится, все пойдет к улучшению. Карта говорит о том, что для вас важны положения и авторитет среди ваших коллег, да, и на работе или в обществе. Но это приходит всегда тогда, когда люди видят, что вы сильны, что вы умеете преодолевать какие-то трудности, препятствия, что вы не бросаете дело на середине, что вы доводите его до конца. А по этой карте вы можете это сделать, да, если мы вот так посмотрим. Вот человеку осталось совсем немного дойти до дома, да, вот до этого результата. А он просто вот за этими жезлами не видит, что немного осталось, поэтому тяжело, ну, ему тяжело нести. Если бы он видел, что вот чуть-чуть осталось, он бы уже бегом побежал, и он бы понял, что нет, я уже смогу, я справлюсь, совсем чуть-чуть осталось. Поэтому э, доводите начатое до конца. Со трудностями вы обязательно со всеми справитесь, но не перегружайте себя, да, старайтесь не перегружать себя. Второй, вторая карта э, этого квартала, да, так, это у нас январь, февраль, март. Это «Рыцарь мечей». Скорее всего, в феврале, вот здесь, если тяжелая работа, да, надо работать, вкалывать, то в феврале у вас пойдут какие-то активные события. Вам захочется вообще движение какого-то, события будут очень быстро развиваться. Вы будете даже не успевать, да, реагировать на что-то. Но карта говорит, надо успевать, надо быстро принимать решения, надо двигаться. Возможно, будет много поездок, передвижения, обучения, общения. По этой карте важно не, ну, как карта как бы предупреждает, что когда мы быстро торопимся, что-то делаем, со многими общаемся, могут быть какие-то такие ситуации, когда нужно спорить, дискутировать, доказывать свою правоту. Ну, вот если на вас нападает по этой карте, да, если вас критикуют, не переживайте за это, потому что человек, если вы не будете на это активно реагировать, да, вот прям впадать в, это, в эти споры, то человек сам себе найдет приключения, проблемы и жизнь ему сама покажет, что он не прав. Но если вам, на вас нападает именно, чтобы отнять у вас что-то, чтобы забрать какие-то ваши заслуги, да, то здесь карта как бы советует, что нужно смело отстаивать себя, нужно стоять за себя. Но вот в рамках того, что не переходить на личности, не включать какие-то эмоции, а вот прямо с холодной головой, с холодным расчетом, и тогда вы, конечно, будете победителем. Здесь карта, видите, говорит о том, что быстро все начнет развиваться. Возможно, вам где-то надо будет выступать, много говорить, защищать да, себя или кого-то. И здесь вот просто вот активность такая нужна. Месяц требует активности. Если вы какой-то бизнес начали, то он прям бурно может начать развиваться. Если вы начали какое-то дело, оно быстро может продвигаться. Может, просто будет много телефонных переговоров, переписок, поездок каких-то, да, вот, может, будете перемещаться там, бегать много по офису, между какими-то своими филиалами, какими-то своими объектами, да, разными. Ну, вот такой вот активный прямо месяц. Но это все ко благу, потому что 3 январь, февраль, март, марта, в марте вы уже чувствуете себя на троне, вы чувствуете себя уверенно, хорошо. И все вот эти трудные труды, вся вот эта беготня, она была не напрасна. Все вот это общение, все вот эти новости, переговоры. Третья карта говорит, что наступает стабильность. В марте вы почувствуете уже успокоение. В марте вы почувствуете, что у вас есть ресурсы, что вы можете ими управлять что под вашим контролем есть какие-то люди, что вы, ну, по этой карте могут предложить вам какую-то должность вышестоящую, да, или подчиненных вам дадут, или ответственным за что-то назначат, да, и здесь вот как бы у вас уже более такое высокое положение, чем было, например, в январе и в феврале месяце. Возможно, как раз вот эта ваша смелость в отстаивании своих позиций, она вам, может быть, как раз и привела к такому результату. По этой карте, если не вы занимаете да, вот это положение, вот эту должность, то ваше начальство может оказать вам большую помощь, протекцию, поддержку. И нужно вот прямо опираться, мне да, нужно бояться подходить к начальству с какими-то просьбами, например, о повышении заработной платы, например, с какими-то предложениями. Вы можете вот прямо заручиться поддержкой начальства, и на вас будут по-другому смотреть, не так, как вот эти два месяца, да? а здесь уже к вам будут прислушиваться, вас уже будут по-другому оценивать, потому что вы что-то показали, что-то доказали, каких-то результатов добились, смелость какой-то проявили. Здесь, вот по этой карте, важно в каких-то ситуациях вести себя, да, как король Жизлов. Что это значит? Это значит умение владеть собой, умение проявить свою какую-то волю, взять на себя ответственность, да, принять какое-то важное, может быть, решение. Не бояться осваивать какие-то новые пространства, новые, может быть, современные, более современные технологии. Ну, это может быть просто вызов к начальству для разговора о работе, о ваших перспективах. И карта говорит о том, что не бойся вот на себя принять какую-то ответственность, да, и успех, и успеха ты добьешься только тогда, когда ты приложишь какие-то личные усилия. Когда ты прямо напряжешься, да, чтобы решить какую-то задачу, когда ты не побоишься сделать какой-то смелый э, шаг в своей работе, в своей деятельности или в своей жизни, а совершить прямо такой какой-то поступок, Король Жезлов, он такой, он знает, что он делает, он уверенно принимает какие-то решения смело идет да на что-то если вы будете вести себя как король жезлов вас ждет успех эта карта очень хороша для работы для продвижения по карьерной лестнице для решения каких-то важных жизненных задач и вопросов и вот здесь мы видим да что вот эта карта пятерка мечей говорила что измени свои действия и вот здесь вот карта рыцаря мечей она говорит что возможно вот в феврале надо будет э, проявить вот эту силу, волю, смелость, тельцы же такие терпеливые люди, да, вот эта позиция работы, для них тяжелая работа более, э, как сказать э, знакома, более они себя так всегда по жизни ведут, и им в этом более комфортно. А вот так вести себя, как рыцарь мечей, тельцы не очень умеют. Для них это не очень свойственно. Поэтому, возможно, вот эта карта как раз и говорит о том, что измени то, как ты добиваешься успеха. Может, где-то надо себя отстоять. Может, нужно за свою зарплату, за деньги, нужно, может, сказать, да, мочь. Добиться этого, чтобы тебе повысили зарплату за твою тяжелую работу. Все отдыхают, а ты работаешь. Так, давайте посмотрим теперь второй квартал. Ух ты, награда приходит. Какой шикарный квартал, дорогие тельцы, прям радуюсь за вас. Во-первых, королева Пентаклей. У вас, если нет жены, то здесь может очень верная женщина, какая-то хорошая появиться. Если она у вас есть, это говорит карта о том, что у вашей жены и супруги, Близкое, близкого человека, если вы мужчина, это женщина, если вы женщина, то это мужчина, а у вашего партнера будут очень какие-то хорошие события. И это будет очень как-то важно влиять и на вашу жизнь. Королева Пентакли говорит о том, что ты можешь в семье да, быть спокоен за то, что у тебя там лад, комфорт, все приготовлено, а есть запасы, что твоя жена правильно управляет ресурсами, или, может быть, начинает зарабатывать, если она не работала, да или новые какие-то шансы, возможности появляются в жизни, ну она может влиять на жизнь тельцов. Ваш, ваша жена или ваш муж, они будут влиять очень сильно на вас и влиять положительно. И это очень будет отражаться на вашем финансовом состоянии, на вашей работе, на вашем комфорте жизненном. Но эта карта очень прекрасная во всех отношениях. Она говорит «Ну все, дорогие тельцы». В смысле, ты пришел к тому, о чем ты мечтал? Тем более, что вторая карта шестерка жезлов. Говорит о победе, о триумфе, о том, что вы станете как-то видны для людей. Возможно, вы будете где-то перед кем-то выступать. Возможно, вы добьетесь уже каких-то больших успехов да, на работе или в жизни, и вы будете прям чувствовать себя победителями. Я добился этого, да, я достиг своей цели. И люди будут это видеть, и вам будет это приятно, вам будут рукоплескать, или вас будут хвалить, или вас будут говорить, что вы молодец. На работе, может быть, да, вас оценят близкие и скажут, мы даже не думали, что ты можешь вот этого добиться. Карта говорит о том, что вот самый наибольший эффект от этой карты, это когда мы уверены в себе, когда мы идем к своей цели и ничего не боимся, когда мы уверены в том, что мы добьемся всего, чего мы хотим. Карта говорит о том, что не бойся стать лидером, не бойся взять на себя какую-то ответственность. У тебя все получится. Ты обязательно придешь к победе. Это карта смена статуса, когда мы были в одном статусе да, раньше, вот мы тяжело работали, мы там бегали, чтобы хоть что-то заработать, да, целый месяц, носились, бегали, принимали какие-то решения, много разговаривали, общались. И вот мы, может быть, нам помог начальник или кто-то старший из нашего рода. И здесь мы решили финансовые свои какие-то задачи, поняли, как это решать. Вот здесь же мы должны были по задаче изменить да, свои способы да, вот, зарабатывания, способ общения, и вот у нас получилось, мы добились вот этой победы. Это апрель, май, июнь. Кстати, в мае у тельцов день рождения. И смотрите, к дню рождения с какими результатами вы приходите. Просто замечательный а, год для вас. И как вы его начинаете. Если год вы начинаете именно вот так, свой день рождения, то весь этот год до следующего дня рождения будет просто прекрасным. Туз жезлов идут новые возможности, открываются новые какие-то двери. И прямо Туз жезлов говорит, к тебе идет энергия, а перед тобой все пути открыты. И многое очень зависит от тебя самого или от тебя самой, какой путь ты выбираешь, по какому пути ты дальше идешь, насколько ты веришь в себя, настолько и ты будешь успешен. или успешен. Карта хороша для новой работы, да, для нового какого-то начинания, для того, чтобы сделать какие-то новые шаги. И карта говорит, что у вас будет не только вот энергия огромная, да, у вас будет энтузиазм. Оптимизм, когда вы прямо чувствуете, да, вот бывает такое состояние, когда мы э, вот просто не знаем откуда, да, но прямо не то, чтобы верим, а точно знаем, что все будет хорошо, вот такое будет у вас состояние. И по этой карте хорошо проявлять инициативу, да, начинать что-то новое. Карта прямо говорит, кой железо пока горячо, берись за дело, пока вот есть эта энергия, не упуская вот эти возможности, не упуская вот эти шансы. Прекрасный просто период у вас, да, мы видим. Для этого я делаю расклады, чтобы видеть, когда не сидеть, когда прям действовать начинает. И следующий, третий квартал. Первая карта у нас, карта влюбленная, Карта выбора. да. Вот здесь мы прошли очень хороший период и появляются новые возможности. Теперь нужно выбрать, а что мы хотим, да? какому результату дальше мы уже чего-то добились. Какой следующий результат мы ожидаем. Мы хотим развития в отношениях, мы хотим развития в работе. А, а в какое направление взять? Мы хотим свой бизнес или мы хотим по найму работать, просто более лучшую работу с большей зарплатой? Или мы хотим в отношениях что-то изменить? Или мы, может быть, здесь купили жилье, свою какую-то недвижимость, да, по, по даме Пентакли это возможно? И теперь мы э, думаем, а как это обустроить? Или мы, э, допустим, выбираем э, партнера, но мы здесь видим, что у тельцов, скорее всего, уже есть. Здесь, да, партнер надежный, хороший. Ну, если вы молоды или вы не имеете партнера, то здесь может быть в этом плане стоять какой-то выбор. Карта влюбленный она дает такой важный выбор. И здесь видите, выбор из двух вариантов, да. Или когда мы проходим какие-то проверки, испытания на соблазны какие-то. Например, здесь у нас вот все хорошо, мы добились успеха, и нам говорят. Ты же успешен может тебе нужно сменить там не знаю переехать в другую местность найти другого партнера ты теперь другого статуса да ты имеешь что-то больше и вот будут может быть посылаться такие соблазны чтобы проверить вот этого человека который добился успеха а, а что внутри у тебя ты останешься верен своим каким-то принципам, своим людям, близким, которые привели тебя к этому успеху. Или ты э, начнешь э, что-то искать другое. И здесь важно этот э, как бы выбор сделать правильно, вот это испытание пройти для того, чтобы сохранить этот успех. Здесь может быть проверка и успехом, которого вот здесь вы добились, потому что здесь человек по влюбленным хочет расслабиться, хочет праздника, постоянно гулять, встречаться с друзьями, да, Здесь, если добились успеха, надо же его продолжать, надо же его закреплять, тем более новые возможности. А человек может здесь расслабиться, вот в этом может быть еще испытания, искушения. А можешь ты постоянно как бы, быть, держать фокус внимания на своей какой-то идее, на своей мечте? Можешь ты дальше также вот, грамотно идти, как ты шел раньше? Когда же человек чего-то добивается, чтобы перейти на другой уровень, его проверяют. Да, ты добился успеха. Но что ты будешь делать дальше, если у тебя не будет ничего, например, происходить? Ты будешь дальше идти к успеху? Или ты сядешь и будешь почивать на лаврах? здесь вот эта карта говорит о том, что может наступить такая эйфория, у меня все хорошо, и у меня всегда так будет. Что и мне не надо сейчас действовать, что я могу вот расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Да, по этой карте можно. Эта карта влюбленная. Она дает вот это расслабление. Но если прожить в этом весь месяц, если совершенно ничего не делать, то оно может принять и другие какие-то формы. Может что-то измениться в жизни. Поэтому надо все равно фокус держать. Да, мы должны уметь расслабляться. Мы здесь хорошо поработали, мы заслужили это, можем расслабиться. Но не совсем, но ненадолго. И просто восстановили силы, да, и все. Пошли, как говорится, дальше. Итак, вторая карта, да, успех. Карта восьмерка жезлов говорит о том, что вас ждет успех, вас ждёт, ждут какие-то необычные события, синхроничные события, когда все идет как надо, все идет как по маслу. Когда вы что-то начинаете здесь, если вы, ну, не если, а вы успе, если прошли успешно прошли проверку, то тогда вас ждет награда. У вас все начинает получаться, у все начинает идти. И как будто бы высшие силы, они с вами заодно, они вас прямо ведут, как будто бы. Вы выходите на улицу, подходит там транспорт. Вы хотите, чтобы решить какой-то вопрос, этот человек сам вам в руки идет. Вы только берете трубку телефона, чтобы кому-то позвонить, да, хотите взять, и человек сам вам звонит. Вот такие какие-то события интересные, необычные вот такое положение а, дело события ждет вас так январь февраль март апрель мая июнь июль август сентябрь в летние а, месяца да Или два летних месяца и сентябрь а, здесь надо что еще знать да к чему быть готовым что а, будет две категории людей у одних людей которые вот здесь вот застряли на влюбленных в расслаблении Здесь может быть зависание ситуации. Видите, здесь для кого-то это будет полет, а для кого-то это зависание в одной какой-то ситуации. У кого-то будут внезапные перемены к лучшему, а у кого-то ничего не будет происходить. Это зависит вот от этого выбора, да, вот этой карты. Карта говорит еще о том, что надо будет уметь быстро принять решение, в быстро меняющейся обстановке. И карта вообще говорит, что вас ждет успех да, в ближайшем будущем. Очень полезно встречаться с людьми, налаживать связи, передвигаться, ездить в какие-то короткие поездки. Это будет все приносить успех, и вот эти вот все ситуации удачные вы будете просто ловить. Карта еще говорит о том, что если вы здесь по влюбленным начали какие-то отношения, то по карте восьмерка жезлов они будут очень стремительно развиваться. И совет по этой карте, действуйте быстро, ничего не откладывайте на завтра. Или если кто живет по второму варианту, ну тот говорит, пусть все идет само собой. По этой карте важно доверять миру и доверять каким-то счастливым шансам. Кому-то приходит какая-то удача, и человек думает, ну неспроста не это, не может быть так все хорошо. На самом деле, вот у вас здесь кто второй вариант выбрал, кто прошел испытание, у вас очень даже может быть, что может быть и еще лучше, да, еще хорошо. Поэтому доверяйте миру, принимайте все хорошие какие-то ситуации, да, счастливые какие-то решения, счастливые ситуации. И это для вас, и это как награда. И третья карта сентябрь, да, справедливость. Карта говорит о том, что все будет по справедливости. Выбрал первый вариант, ты получишь результат хороший. Выбрал второй вариант, ничего не происходило, ничего не делал, пошел, как сказать, по пусть идет все, как идет, и тоже получишь результат, которого ты заслужил. Здесь все будет по справедливости. Вообще это одна из добродетелей, да, справедливость в жизни, все справедливо, все, все результаты, которые мы получаем, это мы сами их создали, сами их сделали, поэтому на себя и мы должны либо себя хвалить, либо на себя пенять, и совет по этой карте, если тебе не нравится результат, то проанализируй, какие действия ты совершал, какие решения ты принимал, Измени эти решения, измени эти действия и получишь другой результат, который тебя будет радовать, который тебе даст те результаты, которых ты хочешь. Ну и, конечно, эта карта советует подойти к делу трезво и объективно, рассмотреть именно законодательные аспекты вопросов, да, ваших, которые вы решаете, важные. Ну и эта карта говорит, всегда поступай по совести, как бы ты хотела, чтобы поступали с тобой. Для работы эта карта говорит, что, вы возможно, у вас будут какие-то проверки на работе. Итак, четвертый квартал, да дорогие тельцы, посмотрим, что происходит у нас в четвертом квартале. Здесь у нас, смотрите, десятка, десятка пентаклей. Род, семья, финансовые какие-то ресурсы приходят нам большие финансовые вопросы. Это может быть покупка жилья, женитьба наших детей. Это может быть рождение ребенка, да, по этой карте. И, или какие-то события в роду Которые нас объединяют Например юбилей какого-то человека да, Нашего рода Где собираются все и млад и стар И вместе решают Или вместе решаем какие-то совместные вопросы Складываемся, берем там недвижимость Или складываемся на свадьбу Или решаем как, Где купить какой-то дом Или квартиру Участок может быть земли Вот такого плана какие-то вопросы Ну, Эта карта очень хорошая Это самое наивысшее Аркан по материальным вопросам. Карта говорит, вы можете в этом году добиться всего, чего вы хотите, то, что касается материальных вопросов. И э, здесь и укрепить свою семью, да, и укрепить отношения в семье. Как раз это выполнение вашей задачи, да, изменить а, полностью отношения, а, способы и методы общения с людьми, с родными особенно. Да. С детьми, с родителями, с родственниками. И эту задачу вы можете очень хорошо выполнить. Это на самое наивысшее, да, вот решение этих вопросов. И карта, и карта советует: займись делами семьи, займись э, делами своих детей. Создавай какой-то капитал, да, материальную какую-то основу для своего рода, для своей семьи. Э, выбирай, если стоит такой вопрос какого-то выбора, традиционные пути. Выбирай э, пути, которые укрепляют отношения с семьей. Почитай обязательно старших рода, общайся, помогай, заботься и верь в своих детей. Они обязательно добьются тоже всего, если ты будешь в них верить, если ты будешь в них поддерживать. Если мы здесь вопросы с бизнеса или работы рассматриваем, то очень хорошие какие-то идут процессы здесь, да, очень хорошее развитие, бизнес или работа приносят деньги приносят их в максимально большом количестве, да, которое возможно на этой работе. Поэтому очень такая позитивная карта. Смотрим дальше. Это у нас октябрь, ноябрь, декабрь идет, четвертый квартал. Рыцарь Жезлов, да, Будет немножко похожая ситуация вот на февральскую, когда быстро события развиваются. да, Но здесь они немножко в другом ключе. Это когда, когда нам надо быстро куда-то уехать, да, переехать. Но если здесь мы купили недвижимость, то возможно это быстрый какой-то переезд, когда надо бегом-бегом-бегом все перевести, все сделать, устроиться, там и на работу успеть выйти. Эта карта такая дает человеку импульсивность, когда человек на эмоциях может что-то быстро делать. И здесь совет такой, что вот эмоции надо контролировать, потому что они могут, ну как бы, что и здесь тоже много может быть эмоций и здесь, они могут быть могут захлестнуть, если какие-то решения надо принимать, то нужно успокоиться, нужно дать себе передышку и принимать решение уже как бы все обдумав. Для кого-то эта карта как бегство из какой-то тяжелой ситуации, да, из какого-то места, где не хотелось находиться. Но если здесь вы купили дом, то вы переезжаете в свой дом, вы убегаете из той ситуации, из той а, квартиры, из той местности, где вы раньше находились, возможно. Да. Так, дальше что еще здесь? А, вопросы транспорта, да, автомобили, машины. Вот здесь тоже в феврале забыла сказать, что здесь тоже могут вопросы решаться по ремонту, по покупке, по продаже, по каким-то делам автотранспорта, да, и здесь вот эти вопросы тоже могут встать. Если мы говорим об отношениях, то это такие бурно активно развивающиеся отношения. Много, может быть, страсти, здесь два варианта, да, либо страсти, либо споры, потому что рыцарь жезлов эмоциональный, как я уже говорила. И здесь можно вот просто где-то на каких-то вещах, о каких-то вопросах заспорить. Совет по этой карте действуйте быстро, потому что необходимо вот, быстро решать вопросы, динамика необходима. Если нужно, конечно, отправляйтесь в дорогу. А у некоторых еще могут стать здесь вопросы взрослых детей, да, что вот февраль мы берем, что ноябрь. А возможно, у них будут какие-то события, да, и им нужно будет помочь, или они будут к вам приезжать, или от вас уезжать, и вот им нужна будет помощь и поддержка. Третья карта да, этого квартала, пятерка жезлов. Карта активности, игры, соревнований, каких-то испытаний, когда мы хотим выйти на другой какой-то уровень, мы начали, да, вот здесь вот в ноябре это движение, и в декабре прям будем активно продолжать, кто-то будет активно э, стараться заработать больше денег, да, чтобы решить свои вопросы, кто-то будет с родственниками решать какие-то свои вопросы, дискутировать, может э, спорить, да, что вот прямо много людей задействовано в решении каких-то вопросах, и все хотят добиться своего, у каждого своя какая-то цель, просто может в декабре может очень много людей вокруг вас быть, очень много работы, очень много задач. И здесь выиграет тот, кто знает правила игры, кто знает четко, чего он хочет, кто видит точно цель и знает, как к ней пройти, чтобы вот мимо вот этих людей, чтобы не участвовать в вот этих а, разборках, соревнованиях, конкуренции, да, а чтобы как-то это обойти и спокойно прийти, пока все а, здесь своего добиваются, а я спокойно могу а, другим путем каким-то прийти к своей цели. Вот это будет победа совет по этой карте не принимайте решения на эмоциях потому что здесь если вы вовлечены вот в эту игру, в это соревнование, в эту конкуренцию то вы можете просто не видеть вот всей ситуации, чтобы ее увидеть нужно выйти из этого круга нужно выйти из этого круга людей и круга конкурентов, чтобы увидеть как бы издалека, да, с другой стороны, с, с высшей точки, да, увидеть, когда вы выйдете, вот, допустим, мы в, кино, в кинотеатре или там на спектакле где-то сидим в театре, мы заняты, когда а, на сцене мы не видим, кто делает что. Мы не, не видим вот этой общей ситуации. А зритель, который сидит в зале, да, и смотрит на это страны, он все видит, он все понимает. Он понимает, почему один себя так ведет, почему другой, что вот эта цель, у одного одна цель, у другого другая. Он понимает ход вот всей вот этой игры. Также и вам советы в декабре: вот выйдите в зал, сядьте, посмотрите на других, что они делают и зачем. И подумайте, как вы можете прийти к цели не вступая, может быть, в игру вот с этими людьми. Для кого-то, может быть, наоборот, нужно вступить в борьбу, но если вы цели других не знаете, вы и победить не сможете. Поэтому все равно сначала надо выйти и проанализировать, а потом уже решить, я вступаю в эту игру, в эту схватку, в эту конкуренцию, в эти беготню как бы за зарабатыванием денег, или я ищу другой какой-то выход, более надежный, более спокойный и могу добиться больше каких-то результатов. Так, ну вот, если вы прислушаетесь, да, к этим советам, какой результат вы здесь в декабре можете получить? Ну вот карта правильно подтверждает, вот ищите входные пути, да, не сюда, скорее всего, надо вот прямо в борьбу вникать, а надо обойти, вот пока они здесь дерутся за что-то, а я пойду и тихонько свое возьму. Вот по этой карте прямо вот такой совет. Действуй скрыто, тихо, собери информацию, твое решение есть, и если гора не идет к Макомеду, Магомед идет к горе. Но будь осторожен. Давайте посмотрим совет на весь год для тельцов. Карта Пажизлов, очень хорошая карта. Карта говорит, прежде чем действовать, дождись какой-то информации, дождись каких-то новостей. Они обязательно придут и дадут тебе хороший шанс, хорошую возможность. Это вот, скорее всего, надо начинать прислушиваться и ждать вот этого с марта, да, вот весь второй квартал. Так, ну и здесь еще вот ноябрь у нас, да, несет новости. Что здесь еще можно сказать? Карта по жезлов, она говорит, ставит вопросы снова, да, о детях, что нужно дать им внимание, обратить внимание на их развитие, заняться вопросами детей. И вот то, что новости, перемены какие-то будут, да, дороги, это все будет давать нам успех в этом году. Карта говорит о том, что будут хорошие какие-то предложения по работе, по развитию себя, предложения новых каких-то начинаний, да, идеи какие-то хорошие будут. И все это будет вести вот к вас, к процветанию, к успеху. Дети могут порадовать в этом году. Появится новое какое-то сотрудничество с другими людьми. И карта советует: доверяй людям, которые приходят в твою жизнь доверяй новостям, которые приходят в твою жизнь. Жизнь тебе дает только хорошие какие-то шансы, только хорошие какие-то возможности. Общий такой совет, что прими предложение, воспользуйся шансами, где-то в каких-то моментах можно даже рискнуть. И, конечно, очень важно быть уверенным в себе. И тогда вот эта задача пятерки мечей, что я меняю свое отношение к людям, меняя способы общения, способы зарабатывания, да, оно даст хороший результат. Я доверяю людям, я их понимаю, я знаю, как а, с ними работать, как с ними конкурировать и как добиваться своего, добиваться материального успеха, добиваться в работе каких-то, да, побед и для себя, как делать комфортную жизнь. Дорогие тельцы, я желаю вам успеха, я желаю вам процветания, Имейте в виду, что первые два месяца будут непростые, но потом с марта начнутся улучшения, второй квартал вас порадует. В третьем квартале зависит все от того, какой вы выбор сделаете, как вы пройдете испытания, проверки. Кстати, вот справедливость это тоже проверки, документы могут на работе проверять, или там ГАИ, или вот ну, какие-то проверки могут быть такого плана. Работа с государственными структурами здесь может еще быть, с документами, справками, оформлением чего-то. Ну и четвертый квартал вас порадует материальными ресурсами, переменами какими-то. Ну здесь единственное, что надо вот, выгоду свою искать, не рассказывать людям о своих каких-то планах, а делать просто свое дело спокойно. Успехи могут быть у детей, в зависимости от того, насколько вы им уделяли внимание. Итак, дорогие друзья, дорогие телецы, с Новым годом! Пишите комментарии, как проигрывается у вас расклад, что как происходит, какие события. Это очень интересно и познавательно не только для меня и для вас, да, чтобы проанализировать свою жизнь, свои события, но и для всех а, читателей а, нашего канала. Итак, дорогие друзья, до новых встреч. До свидания с Новым годом вас!